Не работаем в реальных живых условиях, поэтому если будете слышать звук стройки, не обижайтесь и не садитесь строгом. Добрый день, меня зовут Светлана Пташец и сегодня я хочу рассказать вам про освещение. Про освещение жилого помещения в частности. На сегодняшний день существует довольно много видов освещения в квартире, в доме, которые зависят от зональности, от пожеланий заказчиков, от каких-то и сегодня есть системы, которые позволяют делать нам довольно сложные вещи, чего мы не могли получить, скажем, 10 лет назад. Классический прием, когда в центре помещения располагается люстра, он, в принципе, никуда не ушел, и он имеет место быть. Но сегодня всем хочется более интересного света, более интересной динамики света, более интересных решений интерьерных. Сегодня я хочу вам рассказать про интересную интерьерную систему освещения, от компании Центр Свет. Это интерьерные светильники серии Infinity. Светильники могут быть как профилят, сами могут быть как встраиваемые, так и накладные. И в принципе очень широкая у компании линейка самих светильников, которые вставляются в профиль, которые в условиях одного профиля, одного трека могут меняться, дополняться, убираться и так далее. Я бить не буду никого. Я никого не бью. В этом видео ни один оператор не пострадает. Сейчас у меня в руках два светильника системы Infinity, как я говорила, компания Центр Свет. Они лаконичные, мега-стильные и очень-очень качественно выполнены. Таким светом занимаются на сегодняшний день и другие компании, но центр свет имеет определенный плюс в сравнении с другими производителями, так как светильники не являются магнитными, они легко защелкиваются с помощью специальных защелок в профиль и также легко с помощью этих защелок достаются. У магнитных светильников есть определенный минус, они под собственным весом со временем имеют шанс выпасть. Центр света это премиальное освещение которые на самом деле далеко не все могут себе позволить, но я хочу донести до людей все прелести этого света, я хочу донести до вас все прелести этого света, это освещение того стоит. Это не реклама Центра света. Плюс систем Infinity в том, что вы можете в процессе жизни использования данного света Рассчитать необходимое количество и мощность ламп, так как лампы всегда можно добавить или убрать. Можно начать с малого и постепенно по необходимости добавлять светильники. Один нюанс, который при этом нужно учесть, то что нужно заранее заложить блоки питания более мощные. Или опять-таки поменять блоки питания, но это в принципе просто повлечет за собой дополнительные расходы. Uh, светильники очень изящные. Система uh, Centros, uh, Infinity Central свет отличается от других систем uh, не только тем, что она не магнитная, а uh, еще тем, что она имеет маленькую глубину устраивания. В сегодняшних реалиях в реалиях наших квартир uh, это очень uh, большой плюс, можно сказать, потому что. Как правило, потолки от застройщика, я скорее буду говорить сейчас про квартиры, чем про дома, но и в домах тоже такая ситуация возникает, потолки от застройщика идут не очень высокие, и всегда хочется максимально сохранить высоту потолка. Ну да и когда потолки высокие, тоже хочется сохранить высоту потолка. Система Infinity встраивается в гипсокартонный потолок, встраивается в натяжной потолок, и также могут быть накладные. Сегодня мы вам покажем именно встраиваемые светильники, встраиваемые профиля. Глубина встраивания 5,5 см. Это самая маленькая глубина в линейке таких светильников разных производителей. То есть мы можем минимально опустить потолок на 5,5-6 см, при этом получить красивые, лаконичные, встроенные светильники, не громоздкие, не тяжелые визуально и эстетически которые дадут э, достаточное освещение, при том, что, как я уже говорила, можно добавлять светильники при необходимости. И в линейке есть светильники разной мощности и разных размеров. То есть э, такого плана светильник может быть меньше и менее мощный, а такого плана светильник может быть тоже разных мощностей. Есть э, привычные нам стаканчики э, в данной линейке, есть э, еще интересные решение. Такого же плана светильники, только магнитные. Есть у других производителей. Это Майтони, это Орлайт и другие бренды, которые вы точно так же можете приобрести и использовать. У них есть определенные минусы, о которых я сказала, и я, наверное, подведу какую-то такую черту. Да? Один из первых минусов это то, что системы в основном магнитные и они со временем могут стать не совсем надежными. Второй минус систем то, что у них более узкая линейка и более а, крупные габариты, то есть более, больше глубина встраиваемой части, больше размеры накладных треков, если речь идет о накладных светильниках, больше размеры самих светильников. Они не такие изящные, не такие аккуратные. Ну, а в принципе, в основном они сплошные плюсы и системы на данный момент доставляют нам только радость, приятные эмоции дизайнерам, я думаю, не только мне, а многим другим дизайнерам дают возможность создавать очень крутые, интересные, динамичные интерьеры. На данный момент я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что эти светильники моим заказчикам кажутся довольно дорогими. Но поверьте, это свет будущего, а такие. Возможности, какие дает это освещение, вы не добьетесь никакими другими светильниками, они действительно выглядят очень круто и позволяют решать очень разные вопросы и проблемы в освещении. Это не реклама Центр Свет, это рекомендацион. Наличию красивых накладных профилей в самой системе, модификации системы, можно делать интересные решения престенные. Сейчас я просто покажу это на примере одного светильника, но на самом деле, если позволяет толщина перегородок, стен, если есть возможность зашить гипсокартон сделать какие-то конструкции, можно точно так же очень красиво э, сделать э, освещение по стене, переходящее сплошной линии на потолок. Если говорить конкретно про вот эту линейку, вот этот вид светильников, они, когда ставятся в трек, их можно просто полотно подвигать друг к другу, и получаются непрерывные световые линии, которые выглядят очень эффектно. Вы таким светом можете создавать себе каждый день настроение, светильники в треке двигаются просто, легко, рукой, без никаких там дополнительных действий их не нужно снимать, вкручивать, откручивать их можно передвинуть, повернуть, передвинуть то есть сегодня вы хотите такое настроение, завтра вы хотите другое настроение очень классное решение для подсветки нужных зон в определенное время если вы хотите подсветить одну часть комнаты можно сдвинуть все светильники в одно место а другое другое время суток под другое настроение все можно изменить плюс в данной системе есть светильники подвесные которые тоже интересно комбинируются с, даже с такими светильниками. И я, например, люблю решение когда у нас есть обеденный стол в помещении, где над ним сложно сделать какую-то люстру, объемную, красивую, да, как-то выделить зонально, но можно использовать данную систему и повесить интересные подвесные светильники, которые в случае, если они будут мешать, сдвигаются просто в какой-то Конец помещения, край трека. Ну, то есть определенно плюсов много, и мы эти плюсы вам постараемся показать. Hey, дизайнер будет летать. Сейчас дизайнер проделает трюк. Я сейчас буду вставлять светильник, о котором много вам рассказывала. Непосредственно в уже установленный, смонтированный и подключенный к сети трек-профиль. Чудо свершилось, все держится, ничего не выпадает. И легким движением руки, Подожди. я бить не буду никого, я никого не бью, в этом видео ни один оператор не пострадает. Или они, они говорили, немножко нажимать, когда доставить. Это будет жестко. А Росту-то не хватает. Может, рост? Робко... А. то Все, встал. И... А ну-ка, включить. Можешь включить? И мы покажем, как они не соединяются воедино и точно таким -то движением руки светильник возвращается в исходное положение или в какое-нибудь другое положение. Ну красиво же! Я поднимусь повыше, потому что мне не хватает роста. Необходимую вам. Вот такая красота, легкость рук никакого мошенничества. Данные системы, в принципе, на мой взгляд, подходят абсолютно для любых интерьеров по стилистике, по тематике. Они очень интересно комбинируются и в классике с использованием каких-то интересных классических люстр, розеток, лепнины на стенах. Их можно очень круто вписать. современные интерьеры, лофт, скандинавские, они могут, имеют место быть везде, потому что, как я уже говорила, очень широкая линейка светильников. Так что на сегодняшний день есть выбор даже для самого искушенного заказчика, и, и с помощью этих систем мы можем создавать настроение в ваших домах, в ваших квартирах, в вашем жилье. А техническую часть по данному свету вам расскажет Андрей. Итак, друзья, всем привет! Продолжаем мы тему по нашему центру света. Светлана ждала вам основную информацию по данным светильникам. Я немножко расскажу техническую часть. У нас система Infinity, она немножко универсальная, скажем так, то есть можно и такие светильники монтировать. Это у нас Line, они бывают разных размеров. И такие, это немножко другая серия, это у нас Tourline. Они у нас светят. Только температура свечения 3000 Кельвинов, вот, защита у них IP44. Эти же у нас есть разных размеров, есть 400 мм, 800, 1600 и температура свечения у данной серии LINE у нее 2500, 3000 и 4000. Лично мне нравится, у меня дома стоит 4000 Кельвинов. Еще у обоих этих систем защита IP40 стоит у нас, и основной еще критерий, почему я бы выбрал данные светильники, так как они имеют возможность димирования, то есть ставим специальный регулятор, и с помощью него можно димировать то есть делать его тусклее, либо наоборот ярче. Вот. Это очень хороший плюс данных светильников. Ну еще, как сказала Светлана, мне очень нравится система их быстрого съема, то есть вот у нас есть кнопочка, вот специальная, которая нажимается, которая разжимает э, вот эти вот рычажки, видно на видео, да, вот, вот эти вот рычажки и мы легко можем данную систему снять э, вот, и переставить там в какое-то э, другое э, место. Вот эта вот серия Line, она у нас э, 800 э, миллиметров, да, то есть его длина. И что еще примечательно в данных именно светильниках, то что они бывают разной мощности. Бывает 10 Вт, там, 16, 20 и 32 То есть какая вам будет шок, и выбирайте. Еще что нам нравится э, в данных трековых светильниках, а мы их ставим в последнее время очень много в наших проектах, вот, то, что э, основной трек монтируется, кстати, по этому поводу мы выпустим совсем скоро пост, как это э, мы делаем, вот, и то, что его можно передвигать э, ну, в любую сторону за счет вот этих вот э, контактов. То есть э, в самом профиле есть, э, контакт магнитная линия, назовем ее так, контактная, вот, куда соприкасаются вот эти вот контакты и соответственно на всей длине э, самого профиля э, происходит контакт со светильником и он у вас будет э, работать. То есть в любую точку, хоть в эту сторону можно передвинуть его, хоть в эту. И еще что мне очень нравится в данных светильниках это э, матовый рассеиватель света. Вот, то есть, когда происходит свечение, оно происходит у нас, э, скажем так, мягкое, за счет э, вот этого вот матового э, растевателя. И, естественно, когда оно будет на потолке, э, обычно на потолке красим э, матовый цвет, смотрится ну, однородно и красиво. Система, на самом деле, очень качественная, очень хорошая, э, хоть, конечно, немножко и э, не всем по карману наверное, но э, разложите это на длительный период данную вещь. То есть, именно, там, ремонт делается обычно раз в 10 лет. Вот вы раз в 10 лет купите вот такую штуку. Посчитайте, это уйдет вам э, в сущие коллеги. Зато будете получать удовольствие от своего ремонта и качественного освещения. Итак, друзья, я надеюсь, была полезна данная информация. Если это так, ставьте палец вверх. Пишите нам в комментариях, на какую тему хотелось бы вам еще раз пообщаться. Вот, а мы дальше будем снимать для вас качественный годный контент. Всем пока! С помощью вот этой вот кнопочки снимается и стрекер. Да. Нету стремяночки у нас.